Есть какие-то вопросы по кролиководству есть группа вконтакте "Кролиководство". маленькие буквы пишите ссылка будет в описании ссылка будет в комментариях друзья если у вас появились вопросы по кролиководству заходите в контакт группа кролиководства интересуемая вас информация сто процентов здесь имеется потому что здесь огромное количество различных авторов которые показывают на своем примере опыте как что они делают для того, чтобы наше кролиководство все-таки развивалось. И не то, что неважно, какое оно белорусское, российское или еще какой-нибудь страны. Кролиководство, но в Африке кролиководство. Это огромное количество вопросов, которые требуют э, иногда незамедлительного решения. Поэтому заходим, не стесняемся в группу Кролиководство, ВКонтакт. Ссылка будет в описании. У нас было пару комментариев вопросительного характера в виде того, что, как определить молочность крольчих. Говорить нужно много, но постараемся в течение 3-4 минут все вам показать Первое, это опыт Если вы уже кроликовод с опытом, то вы уже можете оценивать визуально Как кролики идут после окрола, хорошо или плохо, то есть молочность Вы же ее, это же не корова, что можете подоить Юлька, показывай кроликовод, а то не меня Вы же э, ее не подуете? не подоите э, Поэтому первое, визуально осматривать, как быстро идет рост у крыльчат. То есть, что нам для этого нужно? Нам для этого нужно весы. У Юльки я уже с брендю, с кухни весы. А там и не надо, да? И они у меня сейчас постоянно практически здесь. Включаем Тара. Поставлю сразу. Пускай заражается. Первое, визуальное. Второе. Отбор. Если была уже мамка плохая, зачем от нее оставлять ну, ребятишек? Конечно, если у вас кроликов нету, и вы не хотите денежные финансовые какие-то влияния в кролика, поэтому вы там, вы там одну с сорогом Если вы же хотите из нормально заниматься, то нужно брать только от той крольчихи, где кроличата были ну, с максимальным набором веса. Смотрим. У меня вот сейчас раз, два, три, 4, 5, шесть окролов. То есть, сейчас 6 гнезд мы взвесим. Есть который месяц, есть месяц и 5 дней. То есть, 35 дней плюс-минус, 32, 28, пару дней, 10 дней, 15 дней. То есть, мы сейчас все это посмотрим. Так, сразу взвешиваем мы месячный крочат плюс-минус 5 дней. Я считаю, это уже на погрешность. Правильно? Правильно. 25 акро. окрол. показывай. А то я сейчас скажу, самый жирный буду брать. То есть, вот я Оп. поймал взяли ставим 720 730 грамм второго поставили 800 10 понятно ориентир известен идем дальше так месячных только, только. месячных возьмем пару штук давай давай давай давай давай опа мы сейчас их под тарабанькой Ямбас 570 чувствуется результат там был 800 540 сейчас мы визуально понимаем что акролы произошли примерно в одно и то же время ну тут на пять дней раньше но за пять дней он 250 300 грамм не наберет то есть этой крочихи мы ставим плюс идем дальше Заново месяц, тут у нас это талисман, давай талисман узвесим раз, жердёга, тут еще жердяги такие, о сейчас мы это, опа, барабанная дробь, сидеть, месячный ты кролик, 870, дай сядь нормально, Позиция. 870, газуй, лучше так, сидеть, Сиди я тебя говорю, не упрыгивай 930. Ты же не дергай, фоксируй 930. Тоже месячный кролик. Эта крольчиха идет на первом месте, понятно, да? Почему на первом? Да, потому что вес больше. Почему больше вес? Потому что молока больше. А почему она в таком возрасте? В таком возрасте они еще только начинают. А, грубо говоря, кушать комбикорм. Если пробовать облизывают, там сено начинают грызть они там с 15-20 дня, то именно полноценно уже кушать комбикорм, грубо говоря, с 30 -го. Ну, немножко там раньше, кто-то сильнее, кто-то это. То есть вот этот привет мы получаем на чехи от молока. Вот она молочность. Три кролика, три крольчехи, три месяца, ну, по месяцу кроликам, и мы знаем, где у кого лучше. Идеально килограмм, ну заметьте, килограмма у меня нету, 930 грамм. Это лучший результат, в моем хозяйстве сейчас. Ну, давайте сейчас посмотрим кролику 15 числа. Сегодня у нас 1, то есть 15 дней, 16. Еще одна ключиха, Понимаете, это помесь кролики. Понятно, да? Видно сразу. Кто понимает, тут понимает. Взвешиваем. Юлька. 530 грамм в 15 дней друзья мы взвешили второго крольчиха, у нее был в месяц такой вес понимаете второй кролик Треть, сказал 520 вы понимаете месяц и 15 дней кролика поэтому мы этой уже кролчиге ставим однозначно плюс идем дальше так так так так так так так так у нас еще здесь есть акрол 24 -го. То есть кроликам сколько дней, Юлька? 6-7 дней. 7-8. Они еще маленькие. Первородка. Нельзя взвешивать. Можно. Нужно. Сидеть. 143 грамма. Слепые. 140. Стандарт, понимаете? И вот сейчас мы будем уже знать. В 15 дней, да, серенький, в 15 дней, как у французский баран у нас был как раз, в 15 дней в 30 дней, в обязательном порядке мы их взвесим. Для себя я уже знаю от какой крочеги, куда я что буду девать. же и вам советую. Приобретайте весы и не ленитесь взвешивать. Вы определите, какое вам существо с ушами более выгодно держать, потому что получать хорошее привес на кроликов. Не будет привеса, не будет осеменения, не будет осеменения, не будет кроликов, не будет кроликов, не будет мяса, не будет мяса, не будет денег. Не будет денег, никому черту не нужно. Вот, я постарался коротко, ясно, чтобы вам было понятно. Что у нас еще по кролиководству? Смотрите, здесь у нас была крольчиха, родила она у нас 30 числа, серебро. К сожалению... Из 11 штук только один живой. Один, друзья. Один. Впервые такое. Да, где там один? Короче, это геморрой. Пошла сюда. Вот, нашел. Ну, одного сохранить, пускай даже в помещении, это очень сложно. Ну, коли же, на весы. На весы. 67 грамм. Было 11. Было серебра. Вот посмотрите, это представитель серебра. Ну, было 11, ну так бывает то есть вы не думаете, что о, у него там все нормально, а у меня не получается, да и у меня тоже не все получается друзья, поэтому никогда не нужно сдаваться в виде того, что все что-то не получилось, кроликам хана это хана, дальше Юлька, смотри здесь вот кролики, сегодня вынял им уже 16 тысяч на день барабанную эту фигню перегородку вынял чтобы был доступ к комбикорму все, сейчас они гнездо распотрошат и я его приберу что у нас еще? Эти буквально еще дней 10, то есть постараемся 45 дней мы их отнять. Вес у них тоже 800 с копейками грамм был. Ну, думаю, будет под килограмм за... Потому что сейчас максимально интенсивный рост и набор веса идет. Ну, происходит. Так, мам, конечно, глухо, как у танки. Будем разбираться. Сейчас я ее вызову в доске и сейчас я отчитаю. Так, эта мамка уже семененная, повторно а, если помните ну хорошая мамка вы сами визуально видите по а, набору веса здесь прохолост ей тренды еще не дал а, достал досочку а, не достал еще этого. вот здесь у нас все хорошо ожидаем как и ожидали начинает пухрово да мадемуазель Ну эту кольчуху увидели она уже повторно тоже будет сейчас покрываться потому что 24 это там на, на 10 числа, она должна на 9 покрыться, грубо говоря. Так, ну, здесь мясо, оно в африке мясо, поэтому я к, к ним не касаюсь. Все. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба, надо головой. Всем пока, друзья. Пока.